Для всех любителей грузинской кухни, а также для тех, кому нравится баловать домочадцев новыми вкусными, сытными и необычными блюдами, я расскажу, как приготовить чака пули со свининой, вкусно и сочно. Этот рецепт приготовления чака пули со свининой, для вас. Конечно, изюминка итога блюда является его невероятный пряный вкус. Очень важно сбалансировать соотношение вкусов, чтобы получить именно тот вкус, который вы любите. Потому что кинза, к примеру, может немного горчить, если ее добавить слишком много. Поэтому попробуйте первый раз сделать по моему рецепту. А там уже по ходу добавляйте больше или меньше ингредиентов. Главное, чтобы готовый вкус нравился именно вам. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Мясо режем небольшими кубиками и складываем в казанок. Соли мы включаем огонь, обжарим до появления румяной корочки. Если свинина недостаточно жирная и не выделяет сок, добавьте немного масла. 2. Эстрагон, кинзу луком, елка шинкуем и мы добавим к мясу. Сюда же, перец кусочками и давленый чеснок, сливки оставим целыми. Потушен под крышкой вине на небольшом огне. 3. Когда вино закипит, вливаем воду. Добавим специи по вкусу, и на небольшом огне тушим еще 15-20 минут. 4. Вот и все. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Теперь о составе нашего блюда. Свинина. 700 грамм. Сливы зеленые. 150 грамм. Эстрагон. 200 грамм, лук зеленый, 200 грамм, кинза, 150 грамм, чеснок, 30 грамм, перец зеленый, две штуки, вино белое сухое, 1 стакан, вода, 2 стакана, специи, по вкусу, количество порций, 4-5. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Заходите на канал снова, котятки.